Ну, вот сердцем говорила, вот что мне приходили, mm -hmm. какие мысли мира знают. Mm -hmm. Так, mm -hmm. ну как я себя вижу, в свете и свою жизнь через пять лет. Так, вот и пролетело пять лет, на дворе 2023 год. Весна, и на душе весна. Просто драйв. По итогам 2022 года нам инвесторам на Skyway были начислены дивиденды. 50 долларов за одну акцию – это то, о чем мы мечтали пять лет назад. Как жаль, что не все поверили в эту возможность обрести финансовую свободу. Только 50 тысяч человек по ЮКО стали инвесторы, инвесторы новой транспортной системы Ленинского. Но и эта цифра радует, потому что 50 тысяч семей стали долларовыми миллионерами. Они поверили, что это возможно и теперь могут позволить себе жить в наивысшем благополучии. Радость переполняет сердце, когда я открываю э, свой кабинет и вижу эту цифру – 10 миллионов долларов. <сотор> <сотор> <сотор> а капитал – 20 миллионов долларов. Разве могла я мечтать о таких доходах, простой экономист, получающий 80 тысяч деньги в месяц? Я просто счастлива, что в свое время мне показали этот масштабный проект века. Я благодарна этим людям. Время пролетело быстро, как в 5 месяцев, но сделано много. Нас 50 миллионов человек по всему миру, <связываем> <связываем> двигатели прогресса, спасающих наш общий дом земля от гибели. 100 стран ведут активное строительство этой транспортной системы. Люди быстро и комфортно добираются до своих мест работы. А какая благодать стала с передвижением другие города и страны? Быстрее самолета, так как не надо тратить время на регистрацию в аэропортах и ожидание своего багажа. Сел и поехал, и три раза дешевле. А главное, абсолютно безопасно. А сколько отраслей оживилось, и люди получили работу по всему миру. Столько заводов открылось в каждой стране, обеспечивая развитие этого транспорта. Как грибы растут линейные города вдоль трасс Skyway. Это экологически чистые города с оживленной и цветущей природой. Земля возрождается, транснет несет в эти города электричество и сверхскоростной интернет. А сколько благ принесла наша вера а, в наши семьи. Я живу в прекрасном особняке на юге Италии mm -hmm. <со, <со, со своей семьей. Мои внуки учатся в престижных грузах. Мои дети и внуки тоже получают дивиденды, так как я вовремя купила им пакеты акций. Теперь мы имеем все – дома, машины, престижную учебу, занимаемся благотворительностью. Я так счастлива, что могу помочь обездоленным детям. Я счастлива, что мои дети и внуки обрели финансовую свободу, сделав только две вещи – поверили в технологию Skyway и купили пакеты акций. Слава Всевышнему, что Он направил меня на этот путь. Спасибо Юнинскому, спасибо тем, кто показал эту возможность. И спасибо всем партнерам моей команды, благодаря которым истинное изобилие и счастье привело в мою жизнь и жизнь моей семьи.